Я готов расцеловать город Сочи. Дышим? Здравствуйте! Вас приветствует команда КВМ Браво! Мы приехали на 26-й сочинский фестиваль. А живем мы рядом с жемчужиной. Ну Сердцем Сочи! Давайте окунемся прямо внутрь событий! Ну что же, пойдем посмотрим, как... Что там делают наши КВНщики? Может, гостя, а ну, видимо. Да. Ну, ничего страшного. Видимо, все готовятся к выступлению. Или спят. Всем пока. Увидимся завтра.